У тянут интригу перед взрывом или разочарованием? Соло Джису выходит 31 марта. У IG объявили, что это будет самый дорогой клип в истории Блэкпинк. А если в решили сделать Соло Джису прощальным, чтобы нам не было так грустно расставаться с Блэкпинк?